Здравствуйте, я Тихон Чиняев и я очень люблю играть в шахматы. Я начал заниматься в три с половиной года. В пять лет я стал рекордсменом Украины, выполнив норму первого взрослого разряда. В семь лет я стал двукратным чемпионом Украины по Рапиду и Блицу до восьми и десяти лет. Также в 7 лет и 10 месяцев я стал самым юным кандидатом в мастера спорта Украины, а в 8 лет на чемпионате мира в Минске я стал двукратным чемпионом мира по рапиду лицу в старшей возрастной категории до 10 лет. В 9 лет я получил свой первый официальный титул ФИДЕ – Arena Мастер. Также с 7 лет я являюсь самым юным стримером в мире. Я каждый день играю в шахматы в прямом эфире и веду свои трансляции на английском языке на своих каналах YouTube и Twitch с пометкой Ukraine Life. Благодаря моему увлечению у меня появилось много друзей по всему миру. Моя мечта стать самым юным разместером в мире, чемпионом мира по классике, а также шахматным тренером. Я очень рад... И горжусь тем, что у меня есть такая возможность развиваться и ежедневно прославлять Украину во всем мире. Всем спасибо за внимание.